Добрый день! Это видео специально для проекта офиса о сервисе e-AutoPay. В первом видео я показывала вам, как зарегистрироваться в этом сервисе и какой тариф лучше выбрать. А сегодня видео будет посвящено тому, как создать товар. Итак, у меня есть какой-либо цифровой, в данном случае товар, и, например, это мини-тренинг. Есть вот такой простенький, простенький лендинг, который я сделала специально... Для демонстрации здесь описано мой мини-тренинг, есть изображение товара и кнопочка Купить. И вот, чтобы эта кнопочка купить приводила клиента туда, где он может этот товар оплатить, я должна этот товар создать в своем аккаунте в Европей. E У вас в Почте сохранились данные, по которым вы можете войти в свой аккаунт на Европей. E я уже вошла в свой аккаунт и теперь иду во вкладку настройки и выбираю товар для одиночной продажи далее кнопочка добавить товар товар у меня будет цифровой и здесь важно заполнить такие графы как название описание товара стоимости размер комиссионных ссылка для скачивания и тексты писем поскольку у меня нет пока еще категории товаров это товар без категории название товара беру как на лендинге Здесь я в двух словах описываю товар. URL страницы с подробным описанием товара. Сюда я вставляю адрес своего лендинга. Фью автора можно пропустить. Адрес картинки с изображением товара я возьму также со своего лендинга. Он у меня сделан на сайте WordPress. Здесь я нажимаю на картинку и копировать URL картинки. Вставляю сюда. Ширину и высоту при необходимости тоже могу изменить. Так, сохранить изменения. Изменения сохранены. Теперь мне нужно внести данные в графу стоимость и размеры комиссионных. Валюта товара рублей, стоимость товара 750 рублей. Сумма базовых расходов указывается в случае, если у меня действительно были какие-то расходы на этот товар, который выражаются в деньгах. И тогда сумма комиссионных будет высчитываться из разницы между стоимостью и суммой базовых расходов. То есть если 750 рублей, у меня, например, 150 рублей ушло на создание этого товара, то комиссионные будут рассчитываться из суммы в 600 рублей. Начислять и делать доступными к выплате комиссионные за подтвержденные заказы. Ставлю «Да». Размеры комиссионных для данного товара либо будут стандартными, которые вы указали в настройках, либо вы можете сделать индивидуальными. Итак, сохранить изменения. Следующая строка – ссылка для скачивания. Здесь у меня будет размещена ссылка на Яндекс Диск, а там размещены, соответственно, записи моего тренинга. И необходимо нам запомнить тексты писем. Все тексты писем здесь уже составлены грамотно, и можно их не исправлять, кроме, например, первого письма, который нужно переделать под себя. Поскольку у нас товар цифровой, то мы убираем данные про доставку физических товаров. Редактируем дальше под себя, ставим свое имя. Все остальные письма вы также можете отредактировать в соответствии с вашим товаром. Остальные пункты меню слева по созданию товара вам на первом этапе сейчас пока не нужны, потому что это более детальная работа в сервисе Автопэй. И это понадобится чуть позже. Сохранить изменения. И переходим к списку товаров. Видим, что появился новый товар. Собственно, мой первый товар. Для того, чтобы теперь покупатели могли с страницы приземления перейти к заказу, мне нужно взять вот эту вот ссылку. И присоединить ее к кнопочке «Купить». Нажимаю на кнопочку и вставляю сюда ссылку «Открывать в новом окне», «Добавить ссылку». Обновляю страницу, делаю режим просмотра и пытаюсь купить свой тренинг. Меня перебрасывают на такую страницу заказа, где у меня будут стоять разные способы оплаты. Об этом будем говорить в следующих видео. Я оставив свои данные, оплатив с помощью одного из сервисов для принятия платежей, клиент получает мой цифровой товар. Чтобы начать работать в сервисе e переходите по ссылке под этим видео, создавайте свои товары, и ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал и удачи вам в вашем бизнесе.